Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас очередные железные собаки. Данный букс у нас отправляется в Пенежский район. Он представлен с двигателем Zongtion 15 лошадиных сил, с катушкой на освещение 9 ампер. Фара по желанию была установлена на 50 Вт. Дополнительно была поставлена чк аварийной остановки на случай выпадения или самохода-мотобуксировщика. Букс представлен здесь на катковой подвеске, на мягкой независимой. звездочке в базе 11 на 26 зубьев. Также присутствует и отсекатель от снега, и универсальная конструкция рамы. То есть все подвески между собой взаимозаменяемы. А букс представлен на трансмиссии, а рядом с ним Стоит тоже пятисоточка. Здесь установлен двигатель МТР. Данный мотор привез наш одноклубник Вадим. Мотор он заранее где-то купил. По назначению он не стал пользоваться. И решил сделать на нем буксировщик. Здесь двигатель представлен с электрозапуском, аккумулятором мощным и большим. Трансмиссия двухопорная. На самом центре как цепочка усиленная, импортная. Площадка с трансмиссией находится на одном основании, что очень хорошо и легко натягивать цепь. И также на случай ремонта можно снимать весь узел и ремонтироваться уже в теплом помещении, если вдруг это будет необходимо. Этот буксировщик у нас будет передвигаться в городе Архангельске. Вот стоит уже владелец. Сейчас будем грузить в Ниву пятидверную. А вам всем спасибо за просмотр. Пока!